Друзья, с вами Светлана Ланская, преподаватель зывой душу Минсян и цин в школе Натальи Пугачевой. Продолжаю знакомить вас с древнейшей практикой гадания и Она называется Оракул Вэньвана. Эта техника в корне отличается от популярного гадания по книге перемен, когда пририцание выводят из готовых текстов комментирующие гексограммы. Здесь же мы напрямую считываем информацию с самих линий, сопоставляя их с разными аспектами жизни. Из предыдущего ролика вы уже знаете, что гексограммы, их всего 64, это особые знаки, которые состоят из сплошных и прерывистых линий – инь и ян. И каждая линия несет в себе определенный смысл. Но как же и раскрывает эти смыслы? Вы удивитесь, но если вы знакомы с Бадзи, то вам не составит труда научиться расшифровывать гексаграммы, Потому что здесь вы встретите уже знакомый вам круг усин, небесные стволы и земные ветви, их взаимодействие, пустоту, могилы, дубликаты, антидубликаты и многое-многое другое из теории Бадзи. В этом видео я наглядно покажу, как все это выглядит на практике. Ну и, конечно, будет пример из жизни. В этот раз история про премию. Мой клиент собрался на отдых в Турцию, и нужно было заранее забронировать отель и заказать билеты. Но все упиралось в деньги, вернее, в премию к Новому году, на которую рассчитывал мой клиент. Итак, выплатила ли компания, где он работал, годовую премию или нет. Это вы узнаете в конце ролика. Еще больше интересной информации вас ждет на открытом мастер-классе, на который мы вас приглашаем. Вы узнаете много удивительного про Идзин, интересного, например, то, что гексограммы связаны со знаками на лице человека. Или, например, то, что Идзин, а, благодаря Идзин, мы можем сделать себе защитные талисманы, обереги. А еще я расскажу вам о секретном приеме, который используют многие правители и знаменитости для того, чтобы взойти на пьедестал к славе и успеху. Ну, Кроме того, среди участников вебинара мы проведем конкурс, выберем двух победителей. Эти победители смогут задать свои вопросы Идзин и получить подробные ответы на основе тщательного анализа предсказаний Лично от меня. Словом, приходите, будет интересно. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео, и вам придет приглашение на мастер-класс «Поедин». Ждем вас! Освоив Идзин, вы будете как гроссмейстер, переставляющий фигуры на шахматной доске, управлять ситуацией, видеть ее всесторонне, одерживать победу. Ну, Не зря же шахматная доска отсылает нас к Идзин, ведь на ней ровно 64 клетки, как и число гексаграмм. Гексограммы образуют группы по принадлежности к одной из пяти стихий по кругу усин – к дереву, огню, земле, металлу или воде. Например, гексограмма 34 Джоан относится к стихии земли, а гексограмма 42 – к дереву. Стихия гексограммы влияет на то, в каком порядке за ее линиями закреплены 12 земных ветвей. Крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака и свинья. Ну, соответственно, в разных гексограммах будут свои наборы зверей, которые никогда не меняются. Например, в той же гексограмме 34 порядок земных ветвей такой. Крыса, тигр, дракон. Читаем гексограмму снизу вверх лошадь, обезьяна, собака. А в гексограмме 42 – крыса, тигр, дракон, коза, змея, кролик. Зная стихию гексограммы и ее земные ветви, мы можем расписать элементы все почти так же, как в Бадзе. Одни линии, или как правильно они называются, Яо, будут представлять ресурсы. Другие – коллег, самовыражение, деньги или власть. От того, как проявлены эти элементы, как они взаимодействуют между собой. вот От этого во многом будет зависеть тот ответ, который дает Идзин на заданный вопрос. Итак, давайте посмотрим, как это выглядит на нашем примере. Будет ли премия в конце года? Стоит ли заранее бронировать отель и билеты? Расписываем гексограммы, полученные на дату гадания. Это гексограмма 35 Дзин и гексограммы 52 ген. Как правило, результат прорицания – это именно две гексограммы. Первая – исходная, она описывает стартовую точку, а вторая – производная, это будущее развитие событий. Приступаем к анализу. В первой гексограмме человек или субъект находится на четвертой линии, а деньги стоят на третьей. И что мы видим? На четвертой линии земная ветвь – петух, а на третьей – кролик. Петух сталкивается с кроликом. Деньги взять непросто. Почему? На той же четвертой линии стоит божество братства. Это коллеги человека. Они также претендуют на денежное вознаграждение. Идет борьба. Вторая производная гексограмма показывает результат. И вот здесь очень яркая картинка. Это так называемая гексограмма шести столкновений. Соответствующие линии нижней и верхний триграмм по очереди сталкиваются между собой. Дракон с собакой, крыса с лошадью и тигр с обезьяной. Шестая линия денег земной ветвью тигр также попала под столкновение с обезьяной. Поэтому никто не получит денег, ни сам человек, ни его коллеги. Ну так впоследствии и вышло. Из-за сложности с финансами руководство компании по итогам года приняло решение не выплачивать своим сотрудникам 13-ю зарплату. И поездка на Новый год в Турцию у моего клиента сорвалась. Но он вовремя подстраховался и выбрал для себя и своей семьи другой вариант для отдыха, более бюджетный и надежный. Конечно, сегодня вы увидели лишь небольшую часть анализа «Идзин» которые требуют с одной стороны конкретности, исследования алгоритму, а с другой стороны творческого подхода. Правила в Эдзен четкие и однозначные, но их применение гибкое и творческое. Хотите научиться древней практике гадания? Сделайте уже сегодня первый шаг. Зарегистрируйтесь по ссылке под этим видео, и вам придет приглашение на наш бесплатный мастер-класс. Ну а на сегодня это все. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить все самое интересное. С вами была Светлана Ланская. До новых видео!